Сегодня с клубом Николаевских бардачей едем к памятнику адмирала Макарова, человека, который родился в этом городе, великий океанограф, военный адмирал. Почтим его память и примем в нашу клуб. всегда очень рано просыпаюсь и, и в будни, и на выходных тоже вот, и вот на выходных иногда, если у меня есть желание, я делаю завтраки, завтраки у меня примерно выглядят вот так это ух это омлет вот, омлеты я делаю такие себе просто кидаю туда какую-нибудь колбасу Нарезаю, обжариваю либо сосиски, либо, возможно, остатки какой-нибудь там ветчины. Вот. Потом э, смешиваю яйца с молоком, заливаю все это дело. А сверху тру сыр, либо мелко нарезаю какой-нибудь сырочек, чтобы он сверху приплавился. Вот такой вот у меня получается омлет. Что греха таить, э, кофеек по утрам, время от времени э, я себе все-таки позволяю. Независимо от того, что больше предпочитаю пить чай. Да. А -а -а. Мобилу дай позвонить. Мобилу! Да! У меня разрядились утрейки. Давай подвигим Бобима. Давай подвигим Бобима. Пришли мы к памятнику. Сейчас подождем еще людей, которые, возможно, придут. Возложим цветы. Почему оно именно здесь, именно у памятника адмирала Макарова? Адмирал Макаров родился в нашем городе. Это был человек большой эрудиции, океанограф, географ, величайший военный деятель. Он создал теорию непотопляемости кораблей, которые пользуются в и соответственно самое главное его достопримечательность, достоинство для нас в данном случае. Это его шикарнейшая борода. Возложили мы цветочки, нас снимали репортеры. Сам я ничего не снял, потому что говорил речь. Вот. Это, это, это все, пока человек не нет полноценного натворки соответственно надо провести мероприятие где можно появиться показать что на что гораздо ровно 17 минут у меня все расписано в инографиках ровно 17 минут это да. твоя личная жизнь гнида тут люди что там свои и ты с чужих еще не привез появился я говорила перед новым годом как раз прям подарок Судьбы. Ушли, Валера, включайся. Ребят, в нашем городе есть одна замечательная передача, которая называется «Скажите, пожалуйста». Рассказывает она о нашем городе с таким юморком. В общем, это надо смотреть. К чему я все это говорю? Мы приняли участие в съемках данной передачи в качестве массовки. Было очень интересно. И поучаствовали в экскурсии по Николаевскому железнодорожному вокзалу. Скажите, пожалуйста. Положенными над ним часами оригинальные формы. Интерьеры выполнены в чистых, лаконичных. Так, не спать, ты меня сыпаешь в шине. Готовы, слушаем, смотрим на мене. Ремантизма. Очень интересный стиль, новый. Да, он существует только в Николаеве. Это первый и единственный час в Украине, который працює на «Добром слові. Но мы еще подозреваем, что вони можуть держаться и работать, і работать да, на пташином добре. Посмотрите, пожалуйста, птахи у нас не заканчиваются, добре тоже. Проходим. Давай. Здравствуйте! Я очень рада, что она снимает камера, у якой потом по итогу 6 тысяч подписчиков. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на канал, додивитесь, скажите, пожалуйста. Прям вот умоляю. Пришли Женька на открытие веревочного парка. Женя у нас немножечко звезда. Уже третий сезон она находит веревочный парк. Ее фотографии вывешивали на сети лайт, реклама этого парка, и поэтому ей дают льготные такие вот проходки. Вот. А сегодня мы зашли на открытие, никого нет, наверное, потому что Пасха еще люди не успели потянуться. И Женя сегодня еще и, помимо всего, первый клиент. Сейчас мы будем испытывать свеженький веревочный парк. Там перестегиваешь, к примеру, на той дощечке. Там надо было перестегивать, такое ощущение, что когда ты эти два карабина перестегиваешь, там же один не застегнут, и такое ощущение, что ты сейчас свалишься. Там оно просто так хлипко кажется, как будто все сейчас, оно сломается и все. Но ну, ты выдержала. Да. А еще в веревках запуталась, там вообще страшно. Зашел зашел во фризер. И сделал первый раз в жизни себе камуфлирование седины. То есть решил попробовать убрать седину с бороды. И вот то, на что я сейчас стал похож, мне напоминает, помните, был такой, Женя, осторожно, такая фигня на передаче называлась Деревня дураков. Что-то мне этот молодой человек напоминает. Вам не кажется, что на кого-то он похож? Жень, подписчики начинают спрашивать, почему ты выбрала именно каратэ. Можешь рассказать про это? Да, могу. Для меня каратэ сейчас стало таким уровнем, то что это моя вторая семья. Она для меня очень много значит. И началось все с того. То, что нам в школе начали раздавать визитки. Я, конечно же, маме потом эту визитку показала, и она сказала, то, что это очень хороший вид спорта. Я пошла, прозанималась там где-то месяца четыре, потом мой тренер уехал в армию, перешла я к другому. И там я уже занимаюсь больше года. Поэтому карате для меня значит, как большая, огромная семья. Как говорил Волхов Доброслав, лес воспринимает человека как частичку себя самого. Вот. И если человек заходит далеко в дремучий лес, и он чем-то болеет, напряжен, у него какая-то смута в голове, он неуравновешен, то лес воспринимает его за частичку себя и устанавливает полную гармонию тем самым угоняя плохие мысли прочь, уравновешивая человека, излечивает все его болезни. И почему люди, которые живут ближе к природе, больше ходят в леса, любят его, меньше болеют, и живут дольше, и не ругаются так, наверное, с окружающими, и нет в них той ненависти, той злобы, по ремонту, какие хорошие плитку постелили, какие красивые панцы сделали. Скажи, пожалуйста, что вы сделали за эти два ручки, кроме плитки?